Только снимать ничего? Наверное. Ну падай. Только ко мне окошко Нет, подожди, а он не совсем. Десять Вот идем другой подвал Другой другого от все ну ко мне повернись вот так ко мне такой вот такой Ну что? Что вам надо? Ну мне надо? Зачки <смех> Сколько стоит-то? Десять <смех> Это как? За померь ее Что, нормальная? Нормальная Ладно, беру Это же мои Держите а я... деньги Это же мой <смех> А Спасибо, я приду еще. Дай, дай. А что вы забираете-то? Да. купила? Так и сиди. А и получается магаз... я... в логошке там сиди. Какой. А что у вас еще продается, господин продавец? Ручки. Ручки. А -а -а. Сколько стоят? 9. Опять девять десять. Нет, пятнадцать. Пятнадцать? Да. Хорошо, продайте мне одну ручку. Полина, одолжи мне бумажку, денежку. Вот все, в долге добавить. Ты должна мне уже думать сколько. Мама, ну да, рассчитаемся. Мама. Дайте мне, пожалуйста, одну ручку. Мама, Желтенькую. Вы а можете? Мою, я... папа, а. это все мои деньги, Мы тебе вернем потом. Спасибо большое. Возьмите денежку. То ли ты будешь А Я покакал. А, у вас бумага туалетная... А, сейчас, подожди. На, сам вытирайся. Я занята видеосъемкой. Ваши очки мутные. Вы даже мне чек мама, не даете. Мама, мама. Да, мама чек надо. Поменяйте мне на машинку. Мама, Сколько чек. стоит машинка? Десять. Опять десять. десять две, две. Ну ладно. Продавцов да. научили только одни десять продавать. Мне нужна машинка. Машинку мне на чем не дают. А, а, да, а значит, ладно. Мама, подаёшь, мне нужна машинка. Что это за машинка? Больше нет у вас еще Буу магазин. Да? Магазин Буу? Я вот такая вот. Вот это уже что-то похоже на машинку. А то у меня сын, знаете, какой вредный Все, спасибо. И что тащите-то? Тянем, Ой-ой-ой. Да, да, по а, Макс, зря ты покакал. Блин, лишний килограмм скинул. А ноги не поила. Не, я не могу. Торик, надо эту тушку. Давай, поднимай. Эту. Сейчас это... Угоди не умеете без. Ну пока, давай, заманим. Нет, не заязывай. Нет, а не заязывай, Той. Нельзя, не заязывай. спички. Дай сюда их. Кого? Дай сюда. Кого? Спички. Хорошо. нашел. Помогай только. Давайте, раз, два, взяли. Нет, Нет, я, я, я, да, да, да. два. два. Нет, на три. Дри, да, да. нет, да, беду, боса, не бери. Какой? да, да. Да, да, да, да. Да, да, да, да, да. Да, да, да, да, да. Да, да, Нет, да, не так. А на три, да, я ж, носки. Нет, на три. да. Да, <соценно> <сос> это мы сейчас наблюдаем когда пятилетних ребенка <сос> пытаются засунуть лавку на комод <сос> ухожу. Человая тренировка в домашних условиях. Как тяжело. тяжело что ли? Слушай, а ты бы перчатки оделся, я было бы легче, между прочим. Только Только себя Блин, дай ему перчатки. Сейчас. А почему ты решил, что Лежа тебе будет удобнее? Как там видела на прицепе. Угу, на прицепе, да. Сколько Прицеп, скажи правильно. Прицеп. Прицеп. При. Прицеп. Молодец. При Не, ну ты взрослый пацан и не можешь перчатки одевать. Ты чё хоть? Не позорь мою седую голову. <связывая> <связывая> <связывая> ну так расшиперь пальчики-то. Уже почти одел. <связывая> ну молодец. Давай, давай, давай. Ты так, наматывай на руку-то, вот так, чик-чик. Ага. Вот так? Ну? Вот там, следующую наматывай. Ой. Максим, а -а -а. ты так вот возьмись, так, раз... В году, когда мы здесь были, здесь не было ничего, не было ничего, служба была. Мы здесь причищались с девочками. Сейчас я кричу. Моя любимая икона, <coughs> семистрельная. Умягчи наши злые сердца, Благородица, И пасти ненавидящих нас угаси, И всякую нечистоту души нашей разреши. На Твоего святый образ зирающий своим жестокосердием являемся. Стрелжем наших, Те зающих ужасаемся и раны Твоей ловызаем. нам мать, а от жестокосердия нашего и от жестокосердия ближних погибнет. Ты вывести по истине, злых сердец и Вот Такой икону хочу вышить. И серым для тебя, Саша. Это врач, который погиб за веру Христа. Он изображен всегда с ковчежцем. В этом ковчежце его лекарство. Именно Христа. Это очень много разных списков его икона. здесь, наверное, нарисованы были фрески. Да ты а высокого купола сама. Здесь кладут ноты. Вот на эту штучку. Вот на эту штучку кладут ноты. Здесь они вокруг стоят. Со всех сторон. Там лампочки. А здесь внизу у них Теперь я пойду, пойду с этой стороны, окошко выгляну, я нахожусь на балконе, на центральном балконе. Это видно, там братский корпус. вон там с той стороны это колокольня ну она не построена, конечно же ну ладно, пока пошла я обратно сейчас еще винтовую лестницу сниму такая с балкона ступенька каменная, видать еще старинная так куда я да. вообще пришла отсюда или нет я не помню, откуда я пришла. Ну, я не отсюда пришла. долго поднялся в скапе. Вот там в корпусе я ночевала сегодня. Здесь грязные, Здесь грязные окна, конечно. Грязные окна. Надо каким-то сейчас путем домой добираться. на выход матюшка мне благословить снимать а, а, только общие виды здесь вот лампочки всякие продает кориски Чисто. картины И точки службы закончилась потом по а все туристы выслали еще Какое первое? 2 Второе. Второе ноября Роман Руфанов приехал к своим братьям из Москвы в Кунгур. Встреча братьев произошла успешно, да, да, да, да. Саша. Хочешь кушать? Доставай там, да? Я хлеб не нарезу. А, ты ты жуешь, ты саши, напоминаю, да. напоминаю, Это стол а, наш, а, наш. Вот Саша. А где Полина-то? Сейчас бухло поставлю еще. А что тебе надо видеть? Что тебе надо видеть? Я а видео на вас, вас на видео снимаю. Ладно, я вас закрою шторочкой, можете там интимом заняться. Максим, мама, Максим, Руфанов, давай эти сумки показываю. Ну, в глазах не светите, на Глаза нельзя. Все, Папа! Папа! Так, вот в этой Папа! все вам. У да. меня круче? Да. О, у меня самый крутой телефон. А да. у меня, а вот у меня же О! О! Кто там? 100 грамм? Ты уже? Привет. Как раз вовремя встала. А мы еще только... Ломотитка моя. а бежал, Ломота. Ой, Ломота, убежала. <grosso> <grosso> Сеанс окончен. А, а, а, а. Кто еще хочет надо? а, а, а, а. а, а, а. а, а больше всех, короче, я съела. Можно подойти? Здравствуйте, гражданин продавец. Дети а я бы тебя не видела. Волос. А вы что продаете? Скажите, пожалуйста, фантики всякие. фантики. Сколько один фантик стоит? Девять девять. У меня только восемь. Может, вы мне скидочку сделаете? Девять или десять девять или десять. Дайте мне, пожалуйста, один фантик. Погодите, давай, давай, давай. Ой, ну, пожалуйста, побыстрее. Я очень тороплюсь, господин продавец. Последний фантик. Последний фантик? Да. Ну, давайте мне быстрее. Спасибо. А что вы так швыряете? Сейчас претензию напишу. Письменную. Спасибо. Вот вам денежка. До свидания. До закрывается. Вот Кормление пингвинов на Северном полюсе. Много. Много. Рома. Ну это мамочки. Старшие дети. А, ты тоже давай снова. Ты а -а -а -а. Я, -то Я ему уже не даю. Давайте, стар. Следующий? Не надо. Нет, я ну, Мама, я хочу телефон. телефона. Да, да. Рома, ты не зайчик, ты делай мать. Папа, фотки давай. Мама, подожди, да. не фоткай, не фоткай. Да, Что-то она все фоткает у нас, папа. Да играет, я на камеру снимаю. Нет, здесь фоткает. Здесь фоткает тоже. Какие молодцы. Ай, какие молодцы. Ай, какие пацаны у меня. Все, давайте. Все, теперь играю. Снимай. Все, давай, давайте уйдите время. Ай, я тут не сегодня сломал. Насло. Что надо делать? Вот дверь я открываю. Вот кто чего, мал дверь. Да так, я ну, да, баба, вообще, а? Давай, а что у вас винты-то отлетели тут все? <свисты> <свисты> Нельзя китать, ты что? Сломаются игрушки. Так, мы не договаривались играть, чтобы у нас игрушки не ломались, Лего. А, это уже не по правилам. Мы не балуемся так. Мы играем красиво. Ладно. Потому ну, что потом все придется делать, ведь? Смотрите. Чтобы все были целые игрушечки. Я, знаем, я все знаю. Все а тогда. Максим, сюда. Так, это ухо сюда прищепи. Так, то Там у нас будет. Пап, смотри, все ждут. Блаба. Да ждут? Плачу, а -а -а. Да и мой. Все ждут? А вот я это не буду. то не вот только смотри. знаешь, как я как... тихонечко. что понял? Ну, знаете, 100, 100, 100, 100, что 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, Кидать. Потому что они жердые дороги, ведь Не Мама! Ты все-все Сейчас. А да, ты возьми отрежь еще Это красный. Давай, давай. красный. А, ты да, ты же умеешь отрежать? Видео делают, какая как, какая уникальная ситуация. Можно я туда? Я снимаю для истории. Для истории воскресной школы. Конечно. Такая уникальная ситуация. Еще бы музыку включить.